Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Вот вы думали, 23 февраля стартнёт обновление, мы все вместе отправимся в Зерит Мортис, будем бывать рарников, собирать сокровища, качать репутацию с новой фракцией. Но нет, некоторые люди не увидят Зерит Мортис еще месяц или 6 месяцев. Причина тому – волна блокировок, которая прошла 22 февраля утром. Основные причины две, по которым были получены блокировки у многих аккаунтов – Первая причина — это эксплуатация с подвидом сделки за реальные деньги. Ну, знаете, на текущий момент компания Blizzard активно борется с людьми, которые делают какие-то услуги такого плана в игре, поэтому неудивительно то, что по ним просто-напросто прошлись. А Далее, второй пункт — это несанкционированный доступ к учетной записи. Ну, например, передача аккаунта просто-напросто. К примеру, один человек играет днем, другой человек играет вечером, и все. По такой причине у меня сегильдейца забанили. Классно, ну не очень-то по факту. Месяцок посидит, и месяцок мы посидим, пиздомагера Грустно, печально, обидно. Что еще довольно-таки интересно, так это то, что если на текущий момент открыть шоп, Близзардовский, магазин, где мы покупаем дополнение, игровое время, то на дополнение Shadowlands, в текущий момент актуальная, имеется скидка в 50%. Если человек любит игру, если он любит в нее играть, то даже при забавенной учетной записи он оформит себе на другую учеточку Shadowlands, апнет персонажа и будет играть, и будет покорять этот контент в актуальное время. Если, например, ему просто нравится там ачивочки делать, просто видеть контент в актуальное время. Само собой, если забанили кого то мейна, у которого хороший гир, то одеть его с нуля будет крайне проблематично. Все-таки с целью того, чтобы ходить в Герои Крейт по старту, ну, нужны QuIP больше, чем 200, само собой. Что еще хочется сказать? Хочется сказать, что не нарушаете лицензионное соглашение, все у вас будет замечательно. Не оказывайте никому никакие услуги, никому никогда не передавайте свой аккаунт и никогда ни от кого не принимайте аккаунт. Потому что тут все работает в обе стороны и вы можете оказаться правильным. В общем, играйте на своем аккаунте, наслаждайтесь игрой, и все у вас будет замечательно. Делайте ачивки. Это вот реально хорошее послание, реально хорошая мысль. И на этом монолог свой я оканчиваю. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!